Я думал, о чем буду проповедовать, но в то же время у меня уже было кое-что в сердце. Но решил начаре послушать сабатную проповедь, потому что я в прошлый сабат служил на церкви. И не слышал, о чем Дима проповедовал. Ну когда послушал, то смотрю все, что я хотел уже проповедовать, он вдруг все начал выливать. Я думаю, Господь, что мне делать, дай мне тогда слово. И я получил кое-что для себя. Хочу поделиться с вами. Может быть, будет у меня несколько свидетельств. Потому что, в принципе, я буду говорить больше, наверное, о себе. И поделюсь тем, что происходило в моей жизни. Как я падал, как я поднимался. Когда я чувствовал Господа, когда я его терял. И сегодня я снова переживаю, как будто и скажу, что новые отношения, но обновленные Если кто-то помнит, когда я только приехал в 2010 году сюда, и Леон сразу в первый шаббат попросил меня проповедовать. הראשונה, я делился тем, что тема была поиски отца. Я делился тем, как я в 11 лет потерял отца. И как я его искал, хотел, чтобы у меня был отец. И рассказал некоторые этапы в жизни, я думал, когда я женюсь, и отец моей жены будет моим отцом. Но почему-то так не произошло, он почему-то меня не взлюбил. Я продолжал молиться. Тогда я уже уверовал. Я понял, что я нашел отца. Через Ишуа Мессию. И его любовь она меня покрыла очень сильно. Я ходил радостный, счастливый. Я, как маленький ребенок, вот как помните, как 70 учеников он послал, и они исцеляли больных. И люди освобождались. И они даже говорили бесы повинуются нам. Как маленькие дети, знаете, когда у них что-то получается, они такие радостные. То же самое происходило со мной, я просто молился за людей. Дело, что Господь мне, на что Он меня толкал. Я ходил в онкологические больницы. Всех кого встречал на улице, я всем говорил о Господе и встречался и с мошенниками и аферистами в и они со временем потом вдруг когда я с ним встречался говорил вдруг потом впоследствии узнавал что они уверовали и пошли в какие-то церкви. Я всегда ощущал его присутствие Честно скажу, у меня море, море свидетельство в Божьей славы. Я не хвалюсь собой, я хвалюсь им. Я... Вроде бы сегодня в это время я сейчас ощущаю, что вроде бы и есть огонек, но уже не тот, который был тогда, вроде с Господом, like но нет тех близких отношений, какие были раньше. Вроде служу с любовью людям, uh, אחד, לאנשים, и даже своим врагам, לאהבים, но в то же время вроде и учу, и проповедую, وגם, uh, ודורש, но ощущение, что не те отношения, которые были раньше, אותם, как будто Господь мне говорит, Ты потерял ту любовь. Like, я начал вспоминать, как Господь меня вел. Я думаю, каждый вас вспоминает, как вот Дима прошлый раз сказал о бульбульюнных. Дима говорил о девушках, о свиданиях. Дима прошлый раз сказал о Дима говорил о девушках, я думаю, Шири и Салюи тоже это переживали. Они бежали к друг другу. Каждый на мнение свободного времени. Я тоже, когда встречался с девушкой, я бежал на свидание. Все время думал о ней. Мне нравилось встречаться, обниматься, целоваться. Это были особенные чувства. И я начал понимать, что он меня потерял то, что было когда-то вот так с Господом. <serving> <excitedEt light sprinkle> <indie> <walls artist> Потому что подобное произошло мне с Иешуа в первой встрече. Я молился всегда и чувствовал его всегда. Когда ел, когда ходил куда-то, когда, когда ехал... что-то делал, у меня всегда были взоры на него. Always... Я даже расскажу вам одну историю. Really как Дух святой мне помогал во многих многих вещах, даже и мелочах. У меня очень серьезное началось напряжение в семье. Потому что в этих вещах иногда тоже, когда мы уверовали, бывает глупости. Доме, иногда, штуки, и, Когда мы, при всем, что ты с Господом, ты начинаешь служить, что-то делать, и семья остается в стороне. я спросил Господь, что мне делать? Господь говорит, оставь предприятие, говорит, не беспокойся за Него. תאזוב את את מה שты עושה. ויציאו לישראל, развесים. ותיסע לישראל. году я поехал в Израиль. ובשנת 86 נסעתי לישראל. Максим уже был здесь по программе на Але. Макс по я и братишка меня устроил на завод в Талявифьяфу. Ну там прессы разные были, изготовляли из металла всякие формы. И <мес> я все время молился в духе. Такое ощущение, что я вообще как будто не останавливался. И размышлял о Слове. И на работе у меня быстро-быстро пошли дела. Я очень понравился хозяину. И я чувствовал такое, как будто я как Иосиф поднимаюсь. И за неделю я освоил все станки. И когда начал работать, хозяин мне стал все время благословлять. Тогда было, по-моему, по 7 шекелей в час. А там, те, кто работали, он уже платил по 10-12 шекелей. И там были ребята из Ташкента, которые были сварщики и рабочие. И их все время злило, что вдруг хозяин стал платить на уровне их. И дождал ключи от завода, чтобы я утром рано открывал. И вечером поздно закрывал. И вот как я работал на станке, делал такие из арматуры формы. И когда делаешь эти формы, счетчик вот как вы знаете, вот так работает и считает. И есть кама и в каждой упаковке должно было по 50 штук. И как-то он мне попросил, говорит, останься на, на ночь, большой заказ, и ты все равно один, у тебя семьи здесь нету, поработай, пожалуйста, мне и нужно и... вот столько-то выполнить заказ. И я когда стал, остался, стал делать. И вдруг счетчик сломался. А я обычно молился в духе. и А тут как теперь молиться? Надо считать. Я чувствую, я начинаю считать. И вдруг я ловлю себя на том, что я молюсь в духе, я уже не считаю. והתח... ו... והבנתי שאני ממשיך להתפלל ברוח, אני לא סופר. ופתאום יש לי מחשבה, שלושים ושבע. ואני מרגיש כזה, אני צריך לעצור, רגע, לבדוק, 37. התחלתי לספור בדיוק שלושים ושבע. אני פרדתי я опять ловил себя на, том, я себя на том, что я уже молюсь. Я чувствовал его сильное присутствие. И когда я сбивался, он не называл цифру. И я... и я уже не проверял, я доверился полностью Господу. И когда, и когда... И когда отправили всю партию, от кола... От кола... ничто не вернулось. Потому что все было четко. И я видел, как чувствовал Господь меня. وראיתי, ведет в этом. Медрих в это. Еще небольшой случай, и потом я перейду на проповедь. В что, что я хочу говорить. Там же на заводе мне оставалось работать два дня. במיפעל הזה נישרו לי אדימו מים לאבד. и я должен был улетать уже в Алмату. Выйти хозяин хозяин знал что я собираюсь сделать алию и говорит приезжай сюда ты меня будешь здесь работать. Балом и фале Даша не хотела с Алией, а за у изменить ее работу через этсло. И вот очередной день рабочий его за начальника ушел мы остались дарабатывать свою время. И вот здесь и он уже закончился, и мы остались работать на часы, Я делал на станке, там, на прессе, такой из плоских пластин, буквы П должны были, стоишь на форме, пресс-давит, и форма становится буквы П. Я обрабатывал таблетки П, том, П. Буква П. Пе. ОТ? Русская П. А, окей. Это для строительных каких-то работ. И я поставил форму, и только собрался, там педаль, которую нажимаешь, и пресс падает и прижимает. И там Шиман, один мужчина из... Ташкент, который он вдруг позвал мне, Ицхак. И я повернулся к нему, а у меня рука встала на этот... там, где шел пресс, на эту форму. И пока я поворачивался каким-то образом нога нажала на пресс. И когда я на пресс. И я смотрю, да, Шимон, а у него смотрю глаза расширяются и расширяются. И я слышу, повернулся и я вижу, как пресс опускается. А мы всегда работали в перчатках. И я не могу убрать руку. Я смотрю, мои Пальцы пошли вверх, буквой П прошел треск, и моя кисть вот так вывернулась буквой П. Внутри меня был крик, никто этого не слышал. Толпа подбежала. И я не сказать. Когда пристал подниматься, я увидел, что рука стала вот такой, как шар, как барабан. <scenely again> и al, и она просто вот так опустилась и повисла. Они говорят, что теперь будет. Я им говорю, не говорите хозяину ничего. Завтра утром будет все хорошо. Господь со мной. Потому что я им уже рассказывала, Господи. И вы знаете, на самом деле, я когда утром встал, отек сошел, а на я ярдан, и попробовал пошевелить пальцем, я чувствовал, как мурашки бегают по кисти. Кцוצин. Я понял, что Господь исцелил меня. И даже в этот день как раз была бар, бар не барница моего племянника. И мне дали такую ответственность поднести ребенка. И я видел, как Бог поддержал я, честно говоря, никому не рассказывал только той женщины, которая меня привела к Господу. Она говорит, давай как свидетельство делаем снимок. Но я не захотел этого делать. Я понимал, что тогда он всегда был со мной. Но прих... проходило время, когда я стал чувствовать, что я уже отхожу в сторону. Как лука выпускал эти свои стрелы ше שלו, и вводил от меня фокус на него. و... איסיתי תמבачה לי מיננו. я был большим начальником у меня был фокус на деньги. היה על כספ? на себя. על עצמי. хотя я продолжал служить. учился как сегодня рано сказал красиво что мы пытаемся подразнать людям. Подражать людям, а, быть похожими ле, И мы также... Я также пытался слушать кассеты, видео. Несите, э, ле, колотот, видео. Вроде бы слушал. Также... И пытался даже кому-то подражать. Но уже чувствовал, что разрыв все больше и больше в семье. Но делал все многое, что-то по плоти, а не по духу. То есть семья, все эти вещи служения, это нормально. Это правильно быть семьей, служить и делать правильные вещи. Но я поймал себя на мысли, когда я делаю это без него, Но, то ощущал дискомфорт внутри себя. Неустройство какое-то. Я задавался задаваться вопросом. И сегодня задаю нам всем, за кем я иду? И с кем я иду? В еврейской традиции вообще есть такое, что слушает все, что говорит Равин. У них такое уважение к лидеру. Даже если это не соответствует Писанию. Но есть среди них и такие, которые говорят мудрые вещи и прекрасные комментарии. И когда я служил, мне пыталась что-то брать чужое это для двурым что ни, это для габаним и так продолжалось много времени. как они шахар безман я иногда смотрю да могут быть прекрасные учителя прекрасные проповедники. иногда это доходит до уровня профессионализма. для когда у них свободно, за несколько минут могут приготовить проповедь. И да, это будет помазано. Знаете почему? Знаете, почему? Потому что Бог заботится заботиться о вас. Чтобы накормить вас. Но при всем этом он может быть и блудником, прелюбодием. И вором я видал таких лидеров но я почувствовал, что я опустился так, что перестал его слышать, понимать при всем том, что я служил и Им... делал Божьи дела, вроде бы и даже иногда Господь совершал какие-то чудеса וגם אז אלוהים עשה כל מיני ניסים. היו הרבה ניסים. ומשותקים כמו. ואישה עיוורת ראתה שוב. אנשים הגיעו לקהילה ועזבו את и я чувствовал, как я начинаю гордиться этим. И понял, что дьявол поймал меня на крючок. И я начал понимать, что мы часто идем за своими желаниями, чувствами, эмоциями. Особенно когда идут сильные служения 방금... помазаны. 방금, 방금, товарищ, я как-то вдруг вспомнил про нашу молодежь, <говорит> которая помните, в Норвегии уезжали. Кто-то служил армии, кто-то нет. Церкви, не. И они выходили сюда, такие мощные свидетельства были. והם יצאו לכאן, לקדמת הבמה, והיו עדויות חזכות. גריל, איך... הם בערו באש, אפשר לומר. דמו, נו, все, Господь פדימה את מלדוש. ואז אמרתי לעצמי, הנה, אלוהים מרים את הנוער. Сегодня, tych, ребят, היום אין את הנוער הזה. Даже, я, знаю, ולפי מה שאני, יודע, и думаю, что такое? Почему люди теряют отношения с тобой? А это просто было на эмоциях. Я просто расскажу еще одну историю. Как эти эмоции проявляются в различных церквях, на конференциях. נראות בשירות של קהילות שונות. я как был на одной конференции веры, которая была очень мощная, сильная. הייתי בכנס אחד, מאוד חזק. там был וול פיקמן, קארל גוסטוב, такие помазанные. люди. מאוד משוחחים ברוח הקדושה. прославление. ניגנתי שם בקופת תהלל. И они так мотивировали людей ехать быть миссионерами во всех странах, чтобы Слово Божье дошло до края Земли. И после служения, как-то после конференции подходит мой друг. Говорит, я получила откровение. Говорит, я получил откровение, что я буду миссионером в Турции. Я смотрю, как он горел в этом. Говорит, точно мне Бог сказал. Потом у меня уже начались миссианские служения. И я встретил его через несколько лет. ופגשתי את זה אחרי כמה שנים. ושאלתי לו, נו, מעניינים. אתה כבר משרת בתורקיה? הוא אומר, אני מחכה כשאלוהים ישלח אותי. אני מחכה כשאלוהים ישלח אותי. ויצחק שואל אותו, אתה בכלל התחלת он говорит, а зачем? <laughs> Я говорю, как ты турком собираешься проповедовать Евангелие? Ты хоть англический знаешь? Он говорит, لا, ты Он говорит, нет. И вот таким образом многие люди вроде бы верят Бога. <laughs> и вот эмоционально что-то получит и начинает вот так вот говорить о а на самом деле далеке от Бога. Я вдруг ощущаю, что мне вдруг Господь дата начинает подталкивать. Это может быть через людей, может быть через проповедь, но Он использует так, чтобы Пробудить каким-то образом. Потому что моя жизнь шла так, как волна. То то И Господь говорит, не позволяйте беспокойство овладеть вами. Это Иоанна 14 главе. Иоанна четырнадцатая глава. Иоанна, стих. В шестом стихе он говорит: Я и путь истина и жизнь и никто не приходит к Отцу не через меня. То есть Пасок, нет никакой личности. Только Иешуа есть путь истинная жизнь. Никакие лидеры, никакие служители. Они нам поставлены для того, чтобы наставлять, направлять нас. И Леон в последнее время учил нас по Ефесянам. И вы все помните. השестую главу יפישיאנו, да. ואתם זוכרים כולכם את פרק שש? כששאול מדבר על כל המלחמה. я хочу это постерну прочитать с стиха. и посок Наконец, вырастайте в силе в союзе с Господом, в союзе с Его крепостью и могуществом. Используйте доспехи и оружие, данное вам Богом, чтобы вы могли противостоять коварными тактике противника. Поскольку мы ведем борьбу не против людей, но против правителей, властей вселен... и вселенских сил, управляющих этой тьмой, против духовных сил зла в небесных сферах, Итак, возьмите все боевое снаряжение, предоставленное вам Богом, чтобы вы могли дать отпор, когда наступит день зла, и чтобы вы выиграли битву, могли устоять. Потому стойте, пусть ваши средства будут прекрасены истиной, облекитесь праведностью, как броней, обуйтесь в снести нести добрую и весть о шаломе. Всегда держите на щит веры, при помощи которого вы сможете отразить все пылающие стрелы злома. и возьмите шлем избавления, иметь данный дух, духом, то есть Слово Божье во всякое время молясь всевозможными молитвами и прошениями в духе неустанно и настойчиво за весь Божий народ. 10, 10, 10. Я верю, что это в нас есть уже. Бог одел нам это. Но мы иногда открываем от жары доспехи снимаем. Мы будем внимательны в каких-то вещах. Поэтому как важно иметь близкие отношения с ним. Самяот, то есть общаясь с Ним, идти с Ним, и за Ним, быть бодрым, и учиться у Господа, как воевать сокрушать силы тьмы, которые порой давят на нас. Лишь бороться с тем, что лопается у нас. Суетой, суета, то есть это. Что? Хвалим, наверное. И что я хочу вас немножко ободрить, что он дал нам победу. Я что натану это ницхон Сегодня я учусь побеждать над теми обстоятельствами, которые на меня давят, прессуют. Выдаче, э, все, И начиная вновь возвращаться в постоянном общении с ним. Даже не знаю, Лена, может быть, заметила, что я все время в молитве. Улы Лена что я все время в даже по мелочам спрашиваю, Господь, это сделать? Идти мне туда или не туда, когда мне звонят и говорят, чтобы вот срочно приехал или что-то это. Хотя я не всегда еще до конца понимаю. Но я говорю, хочу быть с тобой. Блеки меня больше еще. Я понимаю, что чем я ближе к нему, он приближается ко мне. Чем я больше его понимаю и слышу, он больше в моей жизни начинает что-то делать вокруг меня. <parle episódio psicvengecierna> Даже какие-то приходят обстоятельства, которые начинают пугать. Особенно в моей семье. Я говорю, успокойтесь. Господь со мной, с нами. Для чего ты это все совершает? И я, смотря на все то, что Господь говорит, отдаю вам власть, как Иисус сказал в Луке 10 главе 19 стиха, даю вам власть наступать на змеи и скорпионов на всю силу вражью. И ничто не повредит вам. ושום דבר לא יפגע בכם. ובאת את... מרקוס, שסנצתה גלבה, מרקה וסמנצתה שטיח. פסוק, פרק שש עשרה, פסוק שמונה עשרה. ירימו נחשים, ואם ישתו רע על ממית, לא ינזקו. Больных, ידיהם ישמחו על חולים ואיטב להם. Я не сомневаюсь в этом, что это есть в нас. Если мы будем держаться за Него, идти с Ним, идти с ним понять, в каком призвании ты должен идти, не воруя чужое призвание, а быть исполнителем Его Слова, Uh, направление от него я верю, что все это будет действовать и даже не думая о том, чтобы делать вот это дело и не смотреть, что будет происходить, а говорить, Господь, это твоя воля ты сказал да. ты сказал, что будем исцелять ты сказал, что мы будем наступать на всякую вразию силу, что нам ничего не повредит, и это возможно только с тобой. Помоги нам в этом, Господь. На прошлой неделе была отдельная глава Вайера, если кто-то помнит. ב geschate שוו אקדמית איתה עיירה. ויום רוני הרבה על נושאים. ויום רוני דיבר הרבה על נושאים זה. очень сильно один стих. ופסוק אחד משחותי מאוד. שמות פרק תשע 15-16 סтик. 5, 16, Когда Господь сказал Моше, пойди и скажи от моего имени. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою. И ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою. И чтобы возвещено было имя Мое по всей земле. Что-то напоминает вам, нет? <coughs> а мне напомнила еще другой стих из Исаи. 14 главы, 12 стих. Как упал ты с неба денится сын зари. איך נפלת משמים גילל בן שחר? Разбился אדמה, פפיראבש על ארץ חולה של גוּים. וменя подтолкнула такая мысль, почему же Бог тогда не уничтожил просто этого סטانا, который обманул Адама и יהו? למה אלוהים באמת לא שמיד את סטانا הזה ש? הוא может все. Тогда бы всех было хорошо, не было бы искушений. Для Бога это просто, раз и все, и нет проблем. Но Божий план был иной. Чтобы Сотворить человека по образу и подобию своему. То есть его творение. <говорит> победить тебя и в Ишов Мессия это ты и я и мы сможем победить это, совершить победу над Сатаном не надо обращать на него сильно внимания потому что когда Господь с тобой он говорит, там, где ты наступишь, там будет победа. אומר, тедрух, шам тия, шам Когда помните, Yeshua только встал на тот полуостров, где эти бесноватые были. Он даже ничего не говорил. Весна, ты подбежал к нему и сказал, что тебе нужно от меня сын Бога Живого. Если мы с ним и идем за ним. В каждодневной дневной жизни. Как ранее говорил с утра, в молитвах. И до самого вечера. Семьи ты на работе ли, кушаешь ли, ложишься спать, в любом, тогда что-то будет происходить в нашей жизни. Сегодня на мне и на вас есть ответственность, чтобы что-то в нашей жизни сегодняшнего началось по-новому. И даже вот эти теракты происходят не просто. И эти войны происходят не просто. Чтобы Господь показал свою силу и славу. И даже Гитлер был инструментом в божьих руках. Для того, чтобы произошел Холокост. Того, и через этот холокост образовалась в один день страна, Чтобы по дальнейшей его воля была исполнена в жизни Израиля, и сегодня он собирает здесь народ свой, со всех концов земли, мы еще не знаем, чем все закончится. Но такое ощущение, что уже начало конца есть. Поэтому сегодня хочет пробудить меня и тебя. И говорит, не оставляй меня. Иди за мной. Я не могу на тебя давить. Но я всегда с тобой. Даже если ты отвернулся от меня. Потому что я верен. Я верю своему народу, которому обещал, что я соберу их. И я верен тому, что обещал, что ни одна вечка не будет потеряна. Ни одна овца не будет потеряна. Я хочу сказать, чтобы мы ободрились сегодня. Сказал, слушаю, Σ и сказал Овцы Мои слушают, голоса Моего. Я знаю их, и они идут со мной. Все проявления Божьей силы в Египте. Все, что проявлялось в были только тенью окончательного искупления, הגאולה, который мир получил с первым приходом Мессии, עם а... עם המשיח, и дальше показывает на второе пришествие Иисуса когда его имя будет провозглашено над всей землей. Теми, кто был искуплен. Шел за ним и с ним. Делая то, что поручил Господь. Я думаю, при всем том, что мы немножко к сегодняшнему дню ослабли, я <задримали> Задрымали. С этой пандемией, которая была два года. <задримали> Но я смотрю, сегодня начали просыпаться некоторые. И эти некоторые подтолкнули меня. и меня. И я насколько слышу, как идет уже сейчас движение и в äh, бывшем СНГ. И Господь хочет нас подготовить последние жатвы. Его силе и в дарах Духа Святого. בכוח שלו ובמתנות רוח הקודש. פטר сказал, תרזבитесь, בודרסטווי תה פטמוס שתפרטיבנית כנש דיבל חווית ככרקליש ילב ישה כבו פגלטית. כיפה אמר... 1 פטרה 5.8 תאז שטובו מו בוודרסווים, שטובו מוילה, 1 Петра 5.8 Поэтому Господь толкает нас, чтобы мы смотрели, не смотрели на себя, на свою жизнь. Хотя и это важно. Но Он предупреждает нас. В Матфеи 24 главе. 24 стих. Ибо восстанут лжи Христы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы престить, если возможно, избранных. כי יקום משיחי השקר ומנביאי השקר ויתנו אותות גדולים ומוותים כדי להתאות, אם אפשר גם את הבחירים. וכאשר מסתכל על הפרקים של פרשת השבוע. мы видим, что тоже совершили חידוש. אני רואה שגם הקוסמים של פרא עשו ניסים. וזו, וזה וזאת, הזהרה чтобы мы не попали в ловушку, и начали понимать, tagged... Basil. где этот пародист, как сказать, и обманщик, он пародирует очень хорошо. То есть, а где Божий перст? И сегодня мне пришли такие слова ночью, как будто мне Господь стал говорить, не смотри на чудеса, на какие-то проявления, сил. Держись за меня. Иди со мной. Слушай меня. И ты увидишь и поймешь. И ты кто со мной, а кто без меня. А со мной будет все. Что я обещал .Eh... и силу Духа Моего Святого, и знамения, и чудеса, и даже несравненно больше, о чем ты думаешь или помышляешь. Я верю, что Господь, несмотря на то, что мы идем по пустыне этого мира, <Thanksgiving> чтобы мы научились слышать Его и двигаться им, <с infrasilo> и быть такими кроткими и послушными, как Моше и Ишуа, и Господь хочет, чтобы мы были больше похожи на Ишуа. Для этого Иисус пришел, הגיע, как человек, то есть это слово Божье, Тора, которое стало плотью и обитало среди своего народа. Тот, кто пошел на стойку казни на крест, Todo, что, что муленле, за тебя, за меня пролил кровь. Умер. Мет. Был погребен на третий день воскрес, чтобы те, которые пойдут за ним, ходили your... в его силе. И в силе. Я мотивирую вас не расслабляться. Не печалится. Господь с тобой. И он не оставит тебя. И покинет. И найдет тех, которые будут подталкивать тебя. Я сейчас хочу закончить одним словом из филиппийцев второй главы. С третьего стиха. 3. Не делайте ничего из соперничества или тщеславия, Это я паштерну читаю. Но смирение считайте остальных лучше себя. Заботьтесь об интересах других, а не только о своих собственных. Своих отношениях с друг другом руководитесь тем, что вы находитесь в союзе с Мессией Иешуа. Хотя он был образом Бога. Он не считал, что равенство Богу можно приобрести силой. Наоборот, он не утяжел себя. Приняв образ раба, став подобным людям, и появившись как человек, он смирил себя еще больше, став послушным настолько, что принял смерть, смерть настойки казни, словно преступник. Поэтому Бог превознес Его и дал Ему имя выше всех остальных имен. Выше всех имен. Выше всякого имени рак, диабет, и всякая другая болезнь. Чтобы в знак уважения к имени данной Иисуса. Приклонилась всякая колена на небесах, на земле и под землей בשמיים, בארץ, לש... и всякий язык признал что Мессия, Иешуа Адонай во славу Бога Отца во славу Бога Отца во славу Бога Отца я понимаю, что мы сегодня с Тобой избраны, призваны прославлять Его имя. Отец, я молю Тебя во имя Господа нашего Ишуа Мессии. Ты избрал нас, ты нас привел к себе. Ты сделал нас своими сосудами. И молю Тебя, чтобы мы стали сосудами чести. Исполняя Твою волю на этой земле, чтобы нести Слово Твое. Быть примером подражания тебе. Делать то, что ты говоришь нам. Сделай нас делателями на эту жатву. Уша жатвы много. Подготовь нас в оружие, необходимое для этого. И дай мудрости, как хохма. говорить к людям, которых мы даже не знаем. И чувствование в духе с мудростью от тебя. Спасибо за это время. Спасибо тебе за сегодняшний день. За тот мир, который ты даешь нам внутри. И даже за то, что ты нас будоражишь сегодня. Для того, чтобы мы проснулись. Чтобы умер, расшевелились. И начали ходить новым помазанием от Тебя. В... Новые силы от Духа Твоего. Не расслабляясь, держаться этого постоянно. В молитвах. بتפиле, и вхождение с, с тобой, Господь, и за тобой. Эдон, Благословен Ты, избравший нас и, и давший нам великие обетования. Благодарю тебя, Господь. Муделыха, во имя Ищу, Амен.